Та -там -там -там. Время утреннее Раннее Еще темно, зима Всем, друзья, привет Очередной выпуск у нас на канале Отхожу к своему Башенному крану Еще его плохо видно Показывать не буду Сегодня мы поговорим Про свободное время на башенном экране. Бывает не оно И будет ли оно Покажу мимо арматурного цеха крану не подберешься везде препятствия так выглядит арматурка куча арматуры тут гибочники, гибочники. сварочники, каски Можно экран стоит а мне все это надо обойти с утра препятствия спокойно не подойти. Вот так вот начинается смена крановщика. Нужно поскакать, попрыгать, чтобы еще до добраться. Еще вот это вот давно-давно мы еще стены мобили убирали. Такая бы куртку не зацепить здесь. Так что я повезу потихонечку наверх. Вверху будем включаться. Будем сегодня мы про свободное время на башенном кране есть ли оно ну, что это такое вообще очень будет полезно и интересно так что друзья подписываемся на канал нагружаем лайками продавляем колокольчик увидимся на экране. на кран маленько забрался чуть выше того что строю, и кранщик, когда забирается на кран Смотрит, что сегодня предстоит вот у нас более-менее видно это залитая поляна уже натыкали арматурных каркасов чуть-чуть стенок навязали ну и вот здесь у нас собирается поляна так по прикидкам получается мне надо будет вот это вот демонтировать прижимная лифтовая и Продолжать подавать на поляну Немного Ну и походу начнется монтаж Новых пилонов и новых стен ну. Пятерок маленький есть, он туалет и двери играет Так что работа будет Времени свободного будет И очень много, много Мало Монтаж, потому что это основная работа Крановщика так что подняться на грани, будет светло, буду включаться и будем дальше общаться на эту тему. Расцвело, трудимся, чай попит, все попито, раскочегарились, вот монтаж делаем, поставил опалубку, пока будут буриться. Верлиться, у меня появится свободное время, маленько. Маленько. Не час, не два, но минут 10-15 у меня появится. что 10 минут 15? видео будем записывать, общаться. А потом как отцепить тебя с этой стены, правую повернешь на пятую секцию, демонтаж прижимной стены сделаем, сразу по пути будем опаловку поднимать. Сразу потом эти пилоны будем выставлять, и еще короткую стену надо будет наверх поднять полностью. Ты сегодня решил рекорд установить? Нет, зачем? Пока это стены стоят можно же закрывать дома. Давай, давай, без проблем. Планы грандиозные, наполеоновские, как всегда у них. Будем смотреть, что будет по ходу пьесы сегодня. Ну вот, подводишь карту, время есть. Чем время? Все зависит от чего? Все зависит от бригады, которые под тобой работают. Есть бригады, которые вот дают постоять маленько где держать кран а не так что только пашешь пашешь пашешь и ничего нигде тогда ты начинаешь сам уже говорить давай-ка оторвози но им не нравится что тебе перекур если вот не нравится надо вот так вот работать чтобы были маленько перерывы потому что работа очень много внимательности требует и так все просто и все равно нужен процесс на расфокусировку внимание ну а так что скажу когда строится вот такой дом как у меня двухсекционный то тут свободного времени практически вообще нет потому что на одной секции если у тебя монтаж идет на другой секции поляна собирается то поляну собирает и надо подавать все то монтаж идет им тоже постоянно нужен экран, так что про свободное время вообще можно молчать и забыть а вот на соседнем доме строится одна секция, свечка. Там, когда весь вертикал выгнат, они поляну вяжут, собирают. Вот там день-два целых, может быть, свободного времени. Но там есть такая работа, как бы там внизу прибраться, на поляне можешь что-то перекинуть. Но нет такого, что вот постоянно, тут же 8 утра взялся за рычаги и погнал работать. И пашешь, пашешь, а как лошадь переживать. Ну и сидишь, получается, долго. Долго сидишь, сидишь, сидишь. А сидячая работа, конечно, пользу очень мало и очень вредно это работа и затекается спина чтобы она не затекала время бывает выбираешь подбираешь встаешь идешь сюда вот так вот всяко спину разминаешь так. Чуть-чуть размяться Тут турникет есть Бывает на турникете маленько Повисишь Чуть-чуть Хотя бы так Маленько Ну и Разумеется, крайне чего у нас не хватает Кислорода зимой вот так вот берешь Открываешь И высовываешься И дышишь воздухом И смотришь какой у тебя кран вот так что они делают так надышишься маленько голова отойдет и поехал дальше работать выставляет раны отпускает еще бить как нам надо В этом я их очень ребята уважаю Редко такие бригады попадаются хорошие, очень редко в наше время. В основном привыкли к чтобы они не стояли, типа здесь халява. А халявы здесь нет, тут побольше, чем на каком-нибудь заводе. Сейчас еще что-нибудь снимем и продолжим. еще одну карту так, а еще маленькая, есть времени чем еще можно заняться вы только что видели попозже поднимемся, запустим это все сделал а так, что еще можно сказать что во время работы, когда кранчатком работаешь не только у тебя спина, ну и ноги бывают просят нагрузку вот вылазишь из крана местечко-то вроде есть Ты занимаешься приседанием вот так вот как-то стараешься размяться, чтобы Хоть чуть-чуть Вспомнить, что такое ходить на ногах И что такое Руками Нагрузку совершать Ну а так, что Как же говорил, все зависит от бригады Вот они поставили Пока будет Я, разумеется, могу что-то поделать Но бывает время Даже успеваешь и мандаринку почистить Но это уже другая история У нас новогодняя Декабрь у нас В разгаре Новогодний выпуск у нас будет А так Когда есть время начинаю, Ну уже все там позанимаешься, делаешь Начинаешь следить за частотой крани Берешь Такую вот, допустим тряпочку И потихонечку Помаленечку все протираешь Протираешь Главное, чтобы время шло Частоту наводишь, порядок наводишь Тут, там Окна Все вот это вот, вот Убираешь, убираешь Ну и кран самому приятно потом В чистеньком кране-то работать Все, время есть Главное не сидеть, не закисать все. Ну и вот так вот свободное время потихоньку Мы проводим так что, друзья, подписываемся на канал, нагружаем лайками, подавляем колокольчик. Дальше мы поднимемся наверх, запустим самолетик и будем на этом завершаться. Сейчас мы запустим. до крана, так что сейчас нам... я хотел давно сделать забраться на высоту и запустить самолетик, вот он, далеко не далеко улетит, все пикировал сразу на, на поляну. Вот такой вот получился у нас сегодня выпуск на канале. Так что, друзья, подписываемся на канал, нагружаем лайками, продолжаем колокольчик. В следующий раз мы если не будет больше времени. Всем удачи, до скорой встречи, в следующем видео.